боли в суставах поможет лопух. Как его применять? Компресс. Промытые и обсушенные листья разминаются или слегка надрубаются ножом. 5 штук листьев, сложенных в стопку, фиксируются на больном суставе с помощью бинта. Можно укутать черстяной тканью. Целлофан не применять. Курс лечения 2 месяца. Мазь. Мазь готовит из сока корня лопуха, смешав его в пропорции 2 к 1 с растительным маслом. Хранят в холодильнике втирает в больной сустав отвар 1 столовая ложка измельченного корня лопуха на 200 миллилитров холодной воды перемешиваются выдерживаются на паровой бане 15-20 минут после чего остужаются и фильтруются принимать по полстакана три раза в день в течение двух недель настойка мед и порошок из корня лопуха один к одному смешать и залить водкой из расчета 1 столовая ложка смеси на 200 миллилитров водки настаивать 10 дней, принимает по одной столовой ложке три раза в день. Настой: две чайные ложки измельченного корня лопуха размешивают в стакане с холодной водой и настаивают ночь. Употребляют три чайные ложки на голодный желудок утром в течение двух недель.